Друзья, как часто вы покупаете батарейки на свои какие-либо гаджеты домой? Касается мизинчиковых, обычных, пальчиковых и вообще не имеет значения. Что если я вам скажу, есть обычное решение, которое вам стоит один раз купить и буквально вы лет пять точно не будете покупать никаких батареек и так далее. Если вам интересно, досмотрите видео до конца. Добро пожаловать на канал AppleExpert. С вами Владимир. Есть вот такой вот зарядник и аккумуляторы можете подумать что это батарейки но это не батарейки это есть аккумуляторы вот, вот этот тот зарядный кейс предоставляет собой то что вы можете зарядить именно аккумуляторы потому что если вы будете вставлять обычные батарейки у вас будет два пути они могут либо взорваться потому что они для этого не предназначены либо второй путь они просто потекут и придут негодность в любом случае это грозит тем что они выйдут из строя, и это по самым минималкам. Это может быть пожар, еще какие-то повреждения, смотря где будут находиться. Поэтому давайте мы с вами распакуем, посмотрим, как это работает. Зарядный кейс, как он выглядит, вот, можете посмотреть. Вот здесь у нас есть крышечка, но мы можем без нее, это уже не имеет значения. Здесь у нас, как можем заметить, плюс-минус, здесь вставляется батареечка и показывает нам заряд. Вот. Естественно, это у нас не батарейки, это аккумуляторы Потому что таким способом аккумуляторы мы зарядим, а батарейки нет Потому что обычная батарейка немножко с другим составом Химические элементы делают так, что она либо потечет, либо может взорваться Поэтому будьте осторожны, покупайте именно такой комплект Так вот, давайте приступим к тому, что мы поставим на зарядочку Опускаем вниз. как видим, у нас горит красненьким все, значит, правильно подключено. В принципе, смотрите, чтобы на угад не пихайте. Плюс к плюсу, минус к минусу. И все. И вот так вот она у нас заряжается, как видите. Она у нас моргает э, на видео, потому что э, частота у нас здесь стоит 60 герц, она надо ставить 50 герц, и тогда моргать ничего не будет. Но с того момента, как они зарядятся, пройдет какое-то время естественно здесь каждая из них 2500 миллиампер часов показывает. поэтому нужно будет подождать. Вот. Но по крайней мере этих батареечек нам точно хватит на очень огромный период, цена в принципе 6 долларов, это совсем немного за то, что вы можете использовать эти батарейки, тем более вы можете докупить аккумуляторы, эти же батарейки, о которых я говорю, и использовать дальше. В принципе все просто, в розеточку вставили, батарейки правильно поставили, дождались пока зелененьким индикатор загорелся. Это говорит о том, что сто 100%. Вот и все, друзья. Так что я считаю, что это заслуживает того, потому что цена этого продукта всего лишь 6 долларов. Оно того стоит. Вы в любом случае, я гарантирую, что 3 года минимум вы забудете вообще за какие-либо батареечки. Достаточно купить эти аккумуляторы, зарядку и будете жить в счастье. Поэтому вот как-то так, напишите видео, действительно вы со мной согласны, или же у вас какое-то собственное мнение, или еще есть какой-то способ. Подпишитесь на канал, прожмите колокольчик. Дальше больше, скоро увидимся.